Всем привет! Меня зовут Дмитрий Карпов, мы находимся в сезонном центре пляжного спорта «Весок». Очень много любителей пляжного волейбола задают мне один и тот же вопрос. Почему так быстро новые мячики «Микаса» в ЛС 300 приходят в негодность? А именно, почему спускают «Ниппель» что с этим делать? А сегодня мы как раз таки ответим на этот вопрос и разберем, что же делать и как отремонтировать дорогостоящие мячи. Поехали! Наша ситуация, вот видно, что не спускает, надувается пузырик. Да? Значит, мы берем насос с иглой, обыкновенную а, резинку для денег а, Желательно потолще, чтобы они были не тонкие, а именно потолще само сечение. Ну и ножницы, на да, которые мы будем это все отрезать Так, а, что нам нужно будет сделать? Первое, мы отрезаем кусочек примерно 3-3,5 сантиметра Этим кусочком резиночки мы будем затыкать непосредственно наш ниппель. Так как это все происходит. посерединке серединке кладем резиночку, смачиваем ниппель слюной и аккуратненько придерживаем, затыкаем дырку непосредственно Так посмотрим, все равно с первого раза бывает не получается сразу, немножко спускается со всех сторон. Поэтому мы складываем резиночку еще раз пополам, кончик, который у нас образовался. Также упираем и проталкиваем его еще раз в ниппель. Придерживаем, когда вытаскиваем. Не получается с первый раз хорош теперь проверяем видим да что ниппель перестал спускать кончик который остался от резиночки мы аккуратненько обрезаем да и теперь этим мячиком можно совершенно спокойно пользоваться и играть Итак, вы отремонтировали мячик, сэкономили 4,5 тысячи рублей, никель больше не спускает, потратили на это буквально одну минуту. Какие рекомендации я могу вам дать по использованию этих мячей? Первое, если вы будете подкачивать этот мячик, то вам придется иголочкой протолкнуть просто резинку во вовнутрь мяча. У вас появится характерный звук внутри мяча, но ничего страшного в этом нету. Просто берете новый кусочек резинки, также его вставляете Проверяйте, чтобы ниппель не спускал. Значит, второе. Рекомендую не пользоваться в очень жаркую и в очень холодную погоду таким мячом. Потому что разница в температуре. Подумал, мячик просто или спустится, или накачается очень сильно. И поэтому будет не очень комфортно им играть. придется его опять подкачивать или спускать. Значит, пользуйтесь рекомендуем. Лучше такими мячами в открытых центрах, и тогда никаких проблем с использованием не будет. Так, мы потратили всего несколько минут, нашли кусочек резинки и спасли ваш любимый мячик за 450 тысячи рублей, который приносил вам удачу на турнирах и на тренировках. Отдельное спасибо хочу сказать Михаилу Виноградову, от которого я впервые услышал про данный метод реанимации мячей. Надеемся, что этот совет был полезен для вас. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите нас в других социальных сетях. Да. Всем спасибо. Пока. <музыка> а, что можно порекомендовать? Мы рекомендуем с мухой, это не очень много, понимаете? А мы очень немного... Нет, хорошо. Да, ну да.